Здарова, зрители психфака Немиркин! Спасибо вам большое за вашу любовь и поддержку, благодаря которой мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Несмотря на относительную распространенность, депрессия – это психическое заболевание, которое многие до сих пор плохо понимают. Мы хотим создать сообщество для тех, кто страдает от депрессии, и признать то, что вы можете чувствовать. Даже когда жизнь становится все более напряженной, важно помнить о том, как важно уделять первостепенное внимание своему благополучию и заботиться о себе. Миссия «Немиркин» заключается не только в просвещении по вопросам психического здоровья, но и в поддержке тех, кто страдает психическими заболеваниями и чувствует себя одиноким. Но, пожалуйста, помните, что это не должно использоваться для самодиагностики. Если вам созвучны какие-либо из перечисленных ниже признаков, важно обратиться за профессиональной помощью. Это поможет вам почувствовать, что вас заметили и поддержали. С учетом сказанного, вот шесть признаков, с которыми могут столкнуться люди с депрессией. Первое. Вы меня видите? Боль от депрессии очень велика и надвигается. Временами она может казаться непреодолимой. Тогда почему другим так трудно увидеть вашу боль? Она так четко вырисовывается в вашей голове, что, кажется, другие не могут ее не заметить. С другой стороны, люди, страдающие депрессией, задаются вопросом, не скрыты ли они сами. Вам может казаться, что другие видят только вашу боль, но не все остальное. Для тех, кто относится к вам, я вижу вас. Я вижу вашу боль и знаю, что вы гораздо больше. Депрессия – это тяжелое бремя, но знайте, что она не умаляет всех остальных качеств, которые делают вас тем, кто вы есть. Второе. Достаточно ли меня? Да, достаточно. Вы более чем достаточны. Вы ценны и удивительны таким, какой вы есть, несмотря на то, что вам говорят голоса в вашей голове. Как бы это ни было душераздирающе, некоторые люди, страдающие от депрессии, часто задают себе этот вопрос. Симптомы, которые вы испытываете, могут оставить вас в яме отчаяния, и это нормально. Признайте эти чувства и напомните себе, что они являются историей в вашем сознании. Вам не нужно быть продуктивным, чтобы быть достойным. Вам не нужно быть социальным, чтобы быть важным. Даже если все, что вы сделали, это встали с постели, вас все равно достаточно, и вы важны больше, чем вы думаете. В-третьих, я бы хотела быть добрее к себе. Каждая неудача кажется изнурительной, каждое разочарование – катастрофическим. Депрессия может сделать это с вами. Она искажает ваше самоощущение, что может привести к истощению вашего образа себя. В результате каждая ошибка, которую вы совершаете, кажется только подтверждает негативное отношение некоторых из вас к себе. Но важно давать себе поблажки. Ни одна ошибка или неудача не определяет вас. Вы – человек. И согласно этому определению, вы несовершенны, и это более чем нормально. Несмотря на то, что говорит вам ваш разум, помните, что вы сильны, важны и любимы. В-четвертых, это больше, чем просто грусть. Считают ли окружающие вас люди, что депрессия включает в себя только грусть? Те из вас, кто страдает от депрессии, могут понять не только узость такого мышления, но и то, насколько пренебрежительно оно может звучать. Конечно, одним из самых распространенных симптомов депрессии является сильная, затяжная грусть. Но это не просто так. Некоторые люди могут испытывать широкий спектр симптомов. От социальной замкнутости до апатии, бессонницы и многого другого. А у других депрессия может сопровождаться целым рядом других психических заболеваний. Примерами таких заболеваний являются тревога, посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное расстройство и другие. Если вы можете отнестись к услышанному, знайте, что ваши чувства и эмоции абсолютно обоснованы и приемлемы. 5. Это только я? Несмотря на статистические данные о распространенности депрессии, некоторые люди, страдающие от нее, не могут не чувствовать себя одинокими. Возможно, это происходит потому, что никто вокруг вас не страдает депрессией. Возможно, ваша комбинация симптомов уникальна. Может быть, даже потому, что депрессия все еще стигматизируется в вашем обществе. Как бы то ни было, чувство одиночества, к сожалению, встречается чаще, чем вы думаете, но вы не одиноки. Страдание от депрессии может быть изнурительным, и никто не должен чувствовать себя так, как это происходит в одиночку. 6. Неужели так будет всегда? Было время, когда счастье казалось таким недосягаемым, и казалось, что жизнь застряла в круговороте печали и отчаяния. Но все может наладиться. Нет ничего постыдного в том, что у вас есть это расстройство, и нет абсолютно никакого стыда в том, чтобы получить помощь. Мне потребовалось много времени, чтобы понять это, но как только я это сделала, мой мир действительно изменился. Я вела дневник благодарности и проводила время, размышляя о том, что хорошего есть в моей жизни. Природа стала моим убежищем. В течение дня я больше присутствовала в каждом моменте и осознавала все свои эмоции, хорошие и плохие. И постепенно я начала видеть, как мир открывается так, как я никогда не думала, что это возможно. Это было нелегко и все еще не идеально, но это дало мне надежду и энергию для создания светлого будущего. Всегда делайте то, что лучше для вас. Берите столько времени, сколько вам нужно. Если что-то не получается, не сдавайтесь и помните, что вы достойны, вы любимы и вы не одиноки. Боретесь ли вы с депрессией? Как изменилось ваше мировоззрение? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Мы надеемся, что это видео ободрит, поддержит и утешит вас, поможет почувствовать, что вас видят и понимают. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с кем-то, кто ищет ответы на вопросы о депрессии. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых материалов. Супер, спасибо за просмотр!